Уважаемые коллеги, добрый день. В самом начале проекта такой, такая тематика не предполагалась. Не предполагалась подготовка некого комплекта типовых материалов. Но в ходе работы, когда был проведен первичный анализ нормативной базы, государственной, федеральной, ведомственной э, привлечения набора приема и обучения иностранных граждан э, в общем-то э, логично э, появилась у нас новая работа а давайте посмотрим что э, на уровне вуза э, делается сегодня коллеги выступали и в ходе ответов на вопросы, в общем-то у меня, слушая ответы на вопросы и предварительное обсуждение того, в каких условиях осуществляет вузы Российской Федерации привлечение и набор иностранных учащихся, у меня возникло подозрение, что я до сих пор неверно оценивал наше законодательство. Я э, честно и наивно э, старался в нашем законодательстве найти, э, найти искать, найти э, то, что нам помогает это сделать. Хотя ну, вот, какая-то свежая информация о том, что э, некоторые из э, э, федеральных чиновников говорит о том, что, а зачем вы бюджетные деньги тратите на иностранцев, на наверное, это Э, было сказано в каком-то запале. И, наверное, это может быть э, этот чиновник так не думает. Но во всяком случае. Э, ой, извините, тут какая-то. Угу. Нет, нет, это.. Я не хотел этого сделать, это должно было.. Вот. Э, во всяком случае, основные тенденции. Э, развитие нормативной базы, которая позволяет нам заниматься привлечением иностранных учащихся, выглядит так, создание благоприятных условий для привлечения, набора и обучения иностранных учащихся. Для нас законов об образования, настольные книги. И, в общем-то, в данном законе содержится основное, базовое, что нам позволяет нашу работу выполнять. То есть основные положения по организации приема обучения статьи 78 сформулированы. Вопросы признания, в общем-то, впервые переведены в практическую плоскость и, может быть. Мы, наконец, дождались на децентрализованной системе признания, и 40 вузам очень сильно повезло, поскольку они имеют возможность самостоятельно вести эту работу. Возможность получения образования на иностранном языке допускаются сетевые формы. Реализация образовательных программ. То есть все, что входит в обеспечение деятельности привлечения и обучения иностранных. граждан, Хотя, конечно же, и в законе об образовании больше мест, где искать места, где не запрещено, и меньше мы находим там, что прямо разрешено. Особенно в порядке, привлеч... Ой, в порядке приема иностранных граждан. Это заметно. То есть фрагмент, который касается приема иностранных граждан, он с каждым годом как-то ужимается, ужимается. Но, слава богу, остаются пункты, где говорится о том, что решение некоторых очень важных вопросов на откуп учебным заведением и на откуп локальным нормативным актам. Ну, касается сроков приема документов, срока приема экзаменов и так далее. Далее, вторая компонента развитие нашей нормативной базы, это создание благоприятных условий пребывания иностранных граждан Российской Федерации. Тут, э, в общем-то, ключевой такой нам показался документ Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации. Документ. Э, э, как-то о нем мало говорят, но вот в этом документе впервые было введено понятие образовательной миграции. В этом документе... Содействие этой образовательной миграции было включено в перечень базовых задач государственной миграционной политики. И в этом документе, в общем-то, намечены конкретные мероприятия, э, читать которые просто сплошная радость. Это как раз для нас написано. Создать миграционные преференции выпускникам российских вузов, вплоть до приобретения гражданства. То есть «привлекайте не хочу». Увеличение контингента, наборов, прямо задача ставится. И, э, ну, здесь ставится задача э, привлечения участников из Содружества независимых государств. Ну, э -э -э -э -э. Наши 75% студентов из стран СНГ – это наши стабильные цифры последние 10 лет. Вот, что бы мы ни делали, у нас получается четверть дальней зарубежья, основные программы я подчеркну, и три четверти ближней зарубежья. Это... Мы с 2002 года начали наших друзей из стран СНГ рассматривать как иностранцев, но в конце концов мы их увидели, что они иностранцы, и теперь они ходят только через нашу коллегу. Далее. Задачи совершенств... мероприятий по совершенствованию условий пребывания. Иностранных студентов адаптации, страхование, безопасность – все это важно. Более того, была даже некая государственная программа развития, улучшения условий размещения Вообще общежитии. Сейчас не помню, где это было расписано. Представление иностранным студентам возможности заниматься трудовой деятельностью. Вот значительная часть этих мероприятий уже реализована. Вот этот документ. План мероприятий по реализации. Постановление правительства Российской Федерации, номер 1502-Р, распоряжение. То есть увеличение квоты на образование иностранных граждан, было такое мероприятие, намечено оно, выполнено. Ну, наверное, у победы много родителей, увеличение квота – это и заслуга Миноборнауки России, и, может быть, ну, документ президентский. Значит, все поучаствовали в этом документы, разрешение иностранным обучающимся заниматься трудовой деятельностью. Практически, если не идеальные, то близкие к идеальным созданные условия, как мне кажется. Мне как, я как человек, общающийся каждый день с иностранными студентами, в общем-то, считаю, что эти возможности уже достаточно широкие и богаты. И облегчается внутри российской академической миграции в последние годы. Э -э -э -э. Что нас может ожидать в будущем в этом плане? Ну вот э -э, в воздухе лежат два законопроекта. Один из них предлагает расширить круг программ, в рамках которых можно будет э -э, продолжать обучение, не выезжая из Российской Федерации. И более радикальное предложение э – -э -э -э -э -э -э -э предоставление возможности получать разрешение на временное пребывание иностранным студентам без учета квоты на выдачу таких разрешений. И вопрос достаточно сложный и в рамках тех процедур, тех регламентов, которые существуют по выдаче этих разрешений и контроля за этими разрешениями пока не видно, что жизнь вузов или иностранных граждан станет проще. Хотя идея замечательная – один раз за весь период учебы решить некоторые визовые вопросы, выдав иностранному учащемуся разрешение на временное проживание. Наверное, это должен быть какой-то другой документ, но... И последние изменения в миграционной ведомости, наверное, этот процесс застопорит, поскольку МВД это все-таки больше контроль и не пущать. Посмотрим. Мы, мы жили уже с миграционной службой, которая входила в состав МВД. Но первое появление МВД э, в этой структуре кончилось тем, что э, на радостях они у нас нашли в общежитии иностранного гражданина, находящегося в международном розыске, не, не стоящего в миграционном учете. Правда, переврали фамилию, человек на учете стоял, про международный розыск ничего не знаем. То есть э, нас ждут, э, замечательные времена. Хотя. Хотя сигналы сверху, сигналы из центра, президент на встрече говорил о том, что, ну, ну, это очевидно министерская заготовка ответа, у нас учится много иностранных студентов, в том числе и на стипендии Российской Федерации, но в основном учится по контракту. Значит, кто-то прочитает этот сигнал, работать над тем, чтобы привлечь больше контрактных студентов и сократить количество бюджетных. Ну и председатель правительства начал говорить об ужесточении миграционного контроля. Ну может оптимизм это не очень вызывает, но мы затаились, мы ждем, как это у нас будет в этом году. То есть этот год этот год будет сложный, поскольку э, все наши замечательные планы с таблицами, со схемами, с графиками по региону привлечения могут э, пойти известно куда. Без, без лирики, без там. Эти, там Нет, свои... все лирику заканчиваю. Перехожу к нормативной документации. А вы Вон... еще не, не, не приступили даже? Хорошо. Значит. Внутренняя база университета, она, в принципе, призвана, позволит нам решить две задачи. Реализовать то, что есть у нас в общих нормативных актах, ну и организовать взаимодействие подразделения университета по решению этих общих задач. Регламент, выбирая объем... Типового, типовых материалов. Ну, мы исходили из того, что регламентировать можно все и вся. То есть вот весь этот процесс привлечения, который здесь э, расписан, он касается всех сторон университетской жизни, естественно, можно было бы включить в типовой регламент все-все-все э, на свете материалы, э, которые есть в университете регламентные что было бы, наверное, неправильно. Поэтому мы ограничились э, э, теми э, аспектами работ деятельности, которые работают непосредственно на главную задачу, на увеличение цифры э, э, число доля. Значит, э, в первую очередь это документация, посвященная созданию функционированию службы привлечения. Э, далее документация, посвященная взаимодействию с внешними агентами по набору иностранных обучающихся. Далее. Организация деятельности по оценке признания иностранного образования квалификации менее. Ну и создание реализации реализация программ грантовой поддержки иностранных обучающихся. Если останется время, я прокомментирую, почему мы включили сюда хотя это на цифру, может быть, и не очень работает. И далее, э, э, документы, касающиеся приема и, и обучения иностранных граждан, и, э, документы, регулирующие процесс адаптации. Ну, в конце концов, э, обучение, пребывание иностранных граждан – цель э, университетской деятельности. Ну, э, в наших материалах, во втором томе, есть некий документ, который называется «Положение об обучении иностранных граждан в университете». Эти системы должны существовать, они являются сильным фактором привлечения. То есть хорошо принимаем, больше едут. В комплекте материалов в первую очередь речь идет о подразделений, которое занимается привлечением. Э, сотруд... э, если... э любого сотрудника международной службы. Там поскребешь русского, найдешь татарина, а здесь поскребешь сотрудника международной службы, найдешь работника деканата, да, который привык делать от и, от и до. Начиная, встретил с чемоданом, привез, и потом отправил, в конце концов, домой. Отдел привлечения и набор иностранных учащихся, которые сейчас фактически у нас состоится с листьями, Человек четыре года назад функционально был объединен в лице одного человека, то есть объем работы увеличился практически трудозатратам в 6 раз за эти четыре года, ну и результаты были такие. Естественно, тот отдел, который создан в нашем университете, создан в рамках международной службы университета, поскольку мы все выходим, мы вышли из пеленок, где ах, это иностранец, идите-ка вы в деканат, идите-ка вы в международную службу, идите-ка вы сейчас в департамент внешних связей. То есть это те подразделения, которые знают все стороны этой работы, и поэтому... Не случайно этот отдел возник в рамках международной службы, хотя само привлечение и набор иностранных граждан, в общем-то, и построение работы университета учитывает то обстоятельство, что у нас вообще-то две категории иностранцев. Иностранцы, поступающие на общих условиях, обращающиеся в приемные комиссии. И иностранцы, для которых не писан порядок приема, для которых 20 июня – это пустой звук, для которых начало учебного года – это тоже пустой звук, поскольку, извините, мы еще документы не получили и так далее. Да? Но, во всяком случае, департамент внешних связей в лице отдела привлечения у нас является неким координирующим подразделением, подразделением координирующей деятельности всего университета поскольку э, информационная деятельность, которой занимается университет, она э, получает в том числе и финансовое воплощение в виде сметы в результате деятельности Департамента внешних связей. То есть департамент отдел привлечения набора составляет смету участия, составляет план э, участия университета в различных информационно-рекламных мероприятиях за рубежом. <связать> и привлекает к этой деятельности все подразделения университета. Вот две минуты, Хорошо. Вот. В конечном счете деятельность этого подразделения сводится к тому, чтобы довести иностранного абитуриента до регистрации в одной из трех возможных сетей. Буду студентом. Это наш контингент из э, ближнего зарубежья, которого мы тихонечко вводим на вступительные испытания, проводимые приемной комиссией или отборочные мероприятия, которые проводятся отдельно страны СНГ. Э, э, э, подача иностранного тренгам заявления оформление официального э, приглашения, это делается через онлайн-систему подачи заявок, которым, од, которым администрирует. Отдел привлечения. Ну и они нам пишут, мы хотим за деньги государства обучаться. Ну вот в этом году появился э, вот этот механизм э, «Учись в России» – Россотрудничество, где они имеют возможность регистрироваться. Раньше мы э, пытались только «Обращайтесь туда, вот вам телефон, вот адрес какого-то конкретного представительства». Может быть, это и сработает, но результаты будут понятны в будущий год. Далее. Документы регламентирующие работу с внешними агентами. Этих внешних агентов много. Но из всех тех, из тех наиболее Взаимодействие с рекрутингом агентами требует регламентации, поэтому здесь из этой группы мы включили только договор о взаимодействии с рекрутинговыми агентствами. Далее, документ по организации оценки признания иностранного образования. Достаточно большой пакет. Мы... В организации этого процесса являемся учениками Евгения Васильевича Шевченко. И, в общем-то, 15 лет назад мы отправили первых наших специалистов для получения квалификации. Вот дождались, что эти люди у нас занимаются... Основным, основным видом деятельности является признание. Ну и в материалах мы использовали... Те рекомендации, материал которые получили в петербурге далее грантовая поддержка последний 20 секунд денег мало поэтому привлекать нечего то есть цифру нам не даст цифру не даст и Здесь уже зависит от цели университета. 20-30 человек нам погода не делает, когда нам нужно 1600-1800. Это как изюминка на торте, вишенка. Есть программа «Хорошо», может быть, привлечен. Из, э, у нас есть своя программа, но мы э, взяли нормативную документацию Томского, государ... Ой, да. простите, Томского государственного университета. Она нам показалась более такой э, гибкой, интересной. Э, э, смотрите, если будете смотреть. И я еще говорил о том, что положение об обучении, положение об адаптации эти документы, в принципе, особенно первое, для прокуратуры важно, а есть у вас положение об обучении иностранных государств? Долгое время у нас не было, и сейчас почти еще нет. Но, с другой стороны, 10 лет мы без этого положения жили, а ее служба на вопрос, давайте мы сделаем такое положение, а зачем вам это положение, в федеральных документах все есть. Наверное, в федеральных документах нет вот этой связи между ними. Мы, в том варианте положения мы попытались э, некоторые проблемы, э, пробелы восполнить э, для практической работы. Так, коллеги, большое спасибо. Вопросы по ходу...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 Таким образом, получается, что э, вот эти новые изменения говорят нам, что перевод с одной образовательной программы в другую действует только для основных образовательных программ. Получается ли так, что человек, учивший подготовительное отделение вот сейчас в этом году, обязан выехать, получить новое приглашение в обратно в Российскую Федерацию? Это первый вопрос. Второй вопрос. В этих изменениях непонятно, на кого распространяется это изменение на все категории или только на конечных студентов, потому что выпускники мы знаем имеют направление сразу на поступок и последующая образовательную программа. Можете прокомментировать? Да, могу. Значит, это та категория федеральной нормативки, которая, может быть, проверяющим органам истолкованы и так, и эдак. Случатся, случится какая-нибудь проблема, случится вселенский контроль. Наша миграционная служба, во всяком случае, в Казани скажет, «Ребята, забудьте, что мы вам советовали». Вот приезжает к вам учиться на подфакт. Заключайте с ними договора. ПАДФАК плюс основная образовательная программа. Мы это делаем. Далее. В прямом общении с миграционной службой мы эти вопросы, конечно же, ставили и в ответ получали. Ну, аккредитованные программы. Они не... Они говорят, дайте нам некий список аккредитованных программ да, подготовительного факультета. Хотя здесь есть один момент. У нас есть список вузов, которые имеют право на подфаки обучать на средства бюджета. Мы дали нашей миграционной службе эти подфаки. И вот на эти подфаки они будут нормально реагировать. Во всяком случае здесь, в Казани. Пока не пришел новый начальник. — Тут тоже больная тема. Дело в том, что у нас есть тоже эти бюджетные места, но мы не распределяем эти бюджетные места. То есть, скажем, есть конкретный человек, который хочет к нам приехать, пройти через тут а есть конкретный факультет, на который он хочет поступить. Насколько я понимаю, мы не можем гарантировать, что этот человек попадет на подфак именно к нам. И бывают ситуации, когда они приживаются, даже если университет, на наш взгляд, существенно более низкого уровня. Ну, просто переезжать по чужой стороне там не хотят. Вот как-то вы... Обходите? Нет, мы, мы не стараемся обходить эти вещи. Есть решение межведомственной комиссии, которые, положение и рекомендации, которые мы, например, в наше положение включили. И здесь, как мне кажется, нам важно определить правила игры. Да? И важно, чтобы и Минобушские чиновники в данном случае тоже. Сказали, не допускается перевод после подфака э обучение не в том учебном заведении, куда его направили год назад. То есть фронтально, раз ты туда Да, да, да, да, да. Даже письмо было достаточно жесткое, выбор небольшой. Или идешь, <свечес> учишься по направлению, или отправляешься домой. Правда, в прошлом году, э, когда мы в этой ситуации не инициировали никаких переводов, но мы ждем, когда министерство реагирует на обращение посольств. Здесь э, иногда у министерства оказывается добрее. Э, во всяком случае, последний коллектив министерства. И, э, в прошлом году значительное количество, особенно аспирантского уровня, поехали в новые вузы. Ставлю вопрос следующий. Спасибо. Да и все, все гид. Гиги... Да. Технический вопрос был делать можно вашу материю, начать, ознакомиться. Спасибо. И вопрос ко всему департаменту. Мне лично к вам а департаменту. А вы, ну, вы представляете... Ладно, вы... хорошо. Вы сказали, что 70% студентов из общего набора СНГ... Из общего количества обучающихся. Вы, а вы двойной гражданство считаете как иностранца или как граждан? Ну, на это есть нормативка жесткая достаточно. В отчетах ВПО э, двойное гражданство показываем как граждан Российской Федерации. Единственная э, затыка возникает э, с фиксацией э, гостников. У нас 20 человек, которые по гослинии э, приехали, но имеют э, э, паспорта граждан Российской Федерации. Вот здесь, э, э, мы включаем их в состав иностранцев по стране прибытия. Ну, таких 15-20 человек. Статистика это сильно не портит. Бюджетная дисциплина, по-моему, тоже не очень.